Всем привет! Вы на канале бк 4. Вот рубрика ремонт музыкальных инструментов. Сегодня у нас какой-то там 21 по моему сентября, и мне на той неделе приехал баян. Говорит, пацан говорит, что у меня по одному из рядов как-то клавиши странно под будут при нажатии на клавишу идет и звук, и еще офигенно теряется с компрессия. Вот, я говорю, ну, Серега, давай посмотрим сейчас, посмотрим, что вот. Что конкретно, говорю, есть. Ну, разберемся в проблеме. Открываю э, корпус. Ну, вот, нашел эту голосовую планку. Все голосовые планки нормальные. А вот одна голосовая планка, но ну, вот вы видите, в каком состоянии, да? Я уж не знаю, каким э, нужно быть рукожопом, чтобы вот так вот сделать. Ну, короче, вот смотрите, прикол. Во-первых, гвоздики сикость-накостью и жопу забиты, да? Вот видите, насколько это, это вот, извиняюсь, убого сделано просто. Вот хотелось бы сказать другим словом. Я понимаю, что планка делали как бы на тебе, боже, что людям, не Боже, На отвали и на косяк. Да тут неудивительно, что эти все голоса, под сифон, что эта планка подсифонирует. Ну, вот это, вот это... Как бы можно оставить, но я это переделал, потому что выглядит некрасиво. Вот. А где-то язычки вообще тут толком не закреплены. Вон, видите, насколько вот они гвоздики загнутые. Тут вообще на три гвоздика засандачена вот эта вот голосопланка. Ну, вот тут вообще лайк отклеился, она где-то вон там вот сейчас лежит. Я ее приклею тоже. Вот. Но основная проблема вся в том, что язычки, голосовые вот эти, голоса, они неплотно прилегают к корпусу и смещены между собой и не провощены воском, потому что между ними там прям капитальные зазоры, потому что вот я невооруженным взглядом вижу, даже вот на камеру все это видно, вот они какие, тут прям вот, вот она вот идет трещина. И под этим, вот, вот она, вот, например, вот тут явно видно то, что будет сифон воздуха при подзвучивании. Вот эта голосовая планка смещена, смещено. Вот, скорее всего, мы сейчас будем делать как? Слава Богу, но ну, эти язычки пронумерованы, да, голоса. Будем сейчас разбираться, какой план действий. Мы сейчас скидываем все вот эти ряды, весь этот ряд язычков сначала, наверное, с одной стороны снимем. Потом с другой проклеим. Благо клей секунда есть. Я уже инструмент частично приготовил. Кофе и телефон это не относится к инструментам. Э -э свечка, отвертка, -э круглогубцы и молоточек. Можно было, конечно, чуть-чуть потоньше молоточек, поменьше боек, но ну, да ладно, сойдет и так. Вот И сейчас все это снимаем. Просматриваем внутренние полости под э -э голоса. Проклеиваем по-нормальному и Собираем это назад, и вот так вот, конечно, делать вообще нельзя. Все, поехали. Ну, в общем, небольшое такое вот включение, продолжение работы по голосовой планке. Клеим просто трендец как провонялось все, потому что проклеивать приходится много, и в немалом количестве где-то вообще подгонять. Но вот реально такое ощущение, ну, судя по всему, планку просто собирали, голоса. Из того, что было, ну, было. искали другой, другие голоса и вставляли, ну, вот, лишь бы играло. Продолжаю заниматься, клей в помощь, гвоздики все типа вытаскивал, ну, тоже вот с перерывами, потому что все-таки запах жесткий стоит. Кусочки деревяшки подставляются, пластинки, по вот такие вот, вот так эти кусочки маленькие чтобы нигде компрессии чтобы компрессии была потом это еще все добавочно воском пройдется и все будет вообще ништяк в общем вот такой вот уже промежуточный этап где-то я заклеил вот, например вот в той части вот там вот было отверстие проем уже его нету в несколько заходов я это все сделал промазал стыки вот. ну и сейчас еще буду подделывать чтобы не было косяков и чтобы ничего ни хрена не подзвучивало все, продолжаем заниматься. В общем, продолжаем ковыряться. Эбоксидкой немножко пролили. Ну, грубо говоря, в секундном клеем он же эбокситка. Он, в принципе, застывает быстро, поэтому будем считать, что это эбоксидка. Вот. Воском начали проливать стейки, где вообще э, зазоры камеры фокусировки нет, извините. Э, ну и сейчас вот по, кра... по каемке будем проходить вот эти вот щели. Чтобы не было соединение между различными голосами вот мы ну параллельно за проклеиваем она застывает, сверху наносим воск чтобы получше было чтобы меньше сифон был вот щель у нас потихоньку убирается зазор мы тут сейчас засандачим этим воском еще замажем зальем, ну и вот тут уже как вы да, не знаю, видно, не видно, но в общем воск уже пропитался вот эти вот щели, зазоры ну сейчас вот все эти каемки пройдем и будет ништяк и потом у нас будет, вот тут еще щель уберем и потом у нас начнется установка всех голосов назад на свои места, но только с нормальными гвоздиками, кои у меня есть поехали, продолжаем делать ну, начали процесс сборки, провощили все стыки, которые только вот возможно. Залили все эти щели, которые где-то, ну, основные, чтобы нигде не подсифонировало в созвучии голоса. Они хоть и по малым терцам построены, но приятного мало. Вот. Пролили вот везде все эти вот стыки мелкие там воском где-то и эпоксидкой сначала эпоксидкой потом воском все старые отверстия тоже постарался ну, максимально пролить вот они хоть и точки эти -то остались но скорее всего сейчас пойдет не в те отверстия потому что э, плотнее я это все вставляю ну, вот видите вот я например сделал вот эти это старое отверстие залитое а это вот уже новое вот. металлических гвоздиков у меня не нашлось черненьких, зато с кнопочного аккордеона мне достались вот такие вот медные гвоздики. В чем отличие? Изначально вообще было связано все эти прикреплены обычными гвоздиками, я так понимаю оконными. У них один косяк. У них маленькая шляпка. На отличие прям основное. она незаметна вроде кажется, но эм, шляпка меньше, чем вот у обычного вот этих крепежных э, э, гвоздиков для голосовой планки разница отличается все таки поэтому мы вот эти не будем старые брать, а установим другие вот ну и в общем сейчас вот собираем ряд хотя бы один вот добьем где-то переклеим сразу этим он тот например вот эту фиговину и хотя я дышался уже честно говоря да это вот чуть ли не добревотины ну в общем сейчас соберем а потом по факту останется все вот это вот всю эту часть Середку мы не будем заливать прольем чуть-чуть вниз чтобы закрепить чтобы не был сифон по низу и прольем соответственно вверх вот тут тоже щели не должно быть с боков оно прилегает плотно к клапану так что все садится нормально с этим проблем не будет ну и работу, скорее всего, я продолжу завтра, потому что уже достаточно темновато. Вот. Поэтому сейчас вот сколько успею, столько дособеру. Ну и доделаю уже работу завтра. Второй день ковыряния с голосовой планкой кнопочного баяна. Вот. Какие у меня успехи. Ну, в общем... Частично мы поставили голоса, но обнаружилась проблема, что все равно они при установке, тут есть порожек небольшой, его сейчас стачивать, это наверное будет геморройнее, чем просто подвощить э -э вот эти вот боковые стороны. Вот тут например, там видите какой охрененный зазор идет в пол миллиметра вот ну может в миллиметр Не, ну короче вы поняли зазор есть на камеру плохо видно но зазор есть вот сточить это наверное будет сейчас ну наверное дольше чем под эм, чем провощить вот поэтому сейчас снимем все эти голоса назад и будем при установке каждый голос подващивать. Тут у него контакт плотно, Но вот в этой части, например, вот у основания уже хуже. То есть, появился, появляется зазор. Ну и параллельно я еще поменял клапан. Другой голос, точнее. Потому что тот такой уже маленький. Не то чтобы убитый, у него где-то язычок проржавел и ковыряться в нем нет желания наверное даже у меня вот может в дальнейшем как-нибудь я освою эту подстройку язычков пока что я с этим зарекся заниматься уж больно муторно и долго этим ковыряться выводить хотя бы в... хоть как-то по тюнеру вот эти голоса и язычки Сложная наука, пока что я не хочу этим заниматься. Потом, может быть, и займусь. Вот, ну что, поехали. Сейчас снимем назад эти все голоса. Вот. И будем потихоньку... Устанавливаем голос. Проващиваем. Устанавливаем следующий, проващиваем по бокам. И так будем продолжать до конца всего ряда. Ну и вот тут некоторые места еще все-таки, наверное, мы подмажем. Наверное, вот они... С какой стороны и тут их видно... Вот с этой стороны точно можно через вот эту вот промазать и вот эту провощить. Чтобы на, уж на всякий пожар, чтобы не было компрессии вот лишней, декомпрессии. Все, поехали. В общем, сегодня у нас 23 сентября. За кадром поковырялся с голосовой планкой. В общем, показываю результат. А, дело сделано не так, чтобы немало, но и не так, чтобы много. В общем, все провощил. Установил все голоса поштучно. Подклеил лайку. Чтобы не подсифонивало. Вот. И пролил практически все целиком со всех сторон. У меня вот остался только вот на одной части вот небольшой вот этот вот клочок. пролить воском. И все, компрессию мы здесь нашли то есть все здесь не так. немножко я какну тоском но это не критично и не особо важно вот все вот щели никаких нету нигде ничего не мешается между клапанами между голосами скажем так где-то я плоском воском проливал наверное начиная вот с этого клапана ну, с этого голоса вот в этих частях я уже не проливал, потому что здесь смысла не было. Тут, нет, все плотно прилегает. Вот тут уже прилегание было не плотное. И тут я маленько еще а, порожек срез это, стесывал. Вот. Завтра я возьму свечку. Дойду вот эти вот несколько голосов. Воском доклею. И перейдем на эту сторону. Здесь порядок тоже принцип тот, тот же самый. Установка голосов на место, их подгонка, выверка, э, настройка голосов. Я брал некоторые голоса. Вот э, у меня в запасниках есть вот такая вот планка на разбор. Э, голосовая планка, это у меня запчастя, и по запчастям, не помню откуда досталось, надо смотреть. Ну, в общем, процесс сборки вот такой вот. Возможно, мне меня гвозиков не хватит и буду использовать вот такие вот шпеньки, крючки такие, скажем. Точно так же вбиваются и проворачиваются. Вот, ну и в общем вот как-то вот так вот. Завтра продолжим этим всем заниматься, свечку возьму и буду дальше собирать. Надеюсь, завтра соберу этот, эту голосовую планку уже целиком и все мы все будет готово 24 сентября по-моему у нас сегодня на горизонте вот продолжаем ремонтировать голосовую планку надеюсь сегодня закончить усраться но закончить потому что место занимает баян немало привезли еще гармон на ремонт у меня еще висит кнопочная аккордеонная на ремонте и свой вообще, короче, ремонтир инструментов фигово туча. Продолжаем заниматься. Планы сегодня такие. А, ну, это я сейчас вдовощить вот эту часть э, голосам пока каемке. Вот, тут у нас оно провощено. И установить другие второй ряд вот этих вот Голосов на место, на базу, так скажем. Все, поехали делать. Сейчас буду... Сейчас буду периодически включать, чтобы показывать уже непосредственно промежуточный там этап работы. Промежуточный итог работы. Промежуточный итог работы такой. Осталось установить всего 7 голосов пролить пока емки воском и все, и дабы не задохнуться решил и, и дабы не задохнуться решил открыть форчик, потому что свечки восковые пахнут прям по жесткому и кумарить начинает прям капитально вот, ну все, тут приготовлено тут всякие запчасти эти же гвоздики нахожу вот тут голоса вам лежат остальные которые вот есть если что сразу меняю их ну вот пока что вот из этой всей серии не поменял ни один на замену вот этот перевернут другой стороной немножко укоротил вот эту лайку, потому что иначе голос тупо не схватывал И мешал язычку чтобы он вибрировал вот сейчас остальные добьем вот эти вот семь штук Вставлять их достаточно быстро, но вот нудно. Ну и потом по каемочке вот так вот воском прольем с этой стороны, по контуру вот тут. Ну и соответственно бока тоже прольем. Между ними, между пластинками я по низу немножко проливал воском. Вот тут стык соединения хороший, вроде где что-то, а вот тут, вот в этой части у основания э все-таки зазоры иногда есть. Поэтому проливаю ну или вот когда как мог бы иногда проливаю и целиком если вижу что что зазор прямо ну, появляется голоса эти не родные для этой планки судя по всему вот это можно даже сказать о наличии того что вот например вот эта часть она я ее подклеивал вот эту часть возможно еще подклеим маленько расслоилась С той стороны я по моему ее залепил с этой стороны нет. Ну или не будем, опять хрен знать. Залепим. Вот. Все. Продолжаем работать. О, ну что, все. Планка готова. Воском пролитая. Голоса на месте все установлены. Вот. Со всех сторон. Щелей нигде нету. Воском все проделан. Даже запихал гвоздики. Две штуки, чтобы вот эта вот металлическая пластинка не убежала никуда. А то она держалась на одном гвоздике. В итоге поменено 4, 7 голосов. Вот. Сейчас снимем корпус. Установим планку. Поставим корпус. Поставим корпус. И аппарат уедет, короче, совсем. Отменим. Все, хватит. позанимались с ним. Вот такая вот конструкция. То есть, это у нас первый, второй ряд. Какой из них? Наверное, вот это у нас э, не помню, короче, по расположению. Сейчас глянем. Ряд Ми, это у нас вот этот планка. Ряд До. Ну, то есть вот эти до, ми, ми бемоль, фа, диэс, ля, Вот этот ряд. А это у нас ми, соль, си бемоль, до, диэс. Ну или ре бемоль. Можно так называть. И сейчас установим вот эту планку. Дело простое. Оно вставляется в пазы. Вот такие вот макаром. И завертывается. Одной рукой неудобно. Сейчас покажу уже готовый результат. В принципе, просто назад соберем это все и все. Ну, в общем, все. Закончился ремонт. Собранный баян. Результат. Тульский баян. Все. Все, звучит зашибентская. Я уже сейчас пощупал его. Все ништяк. Работа готова. Потрачено три свечки. 8 часов работаем. Нормально.